Многие, наверное, знают. На канал. Нет, все хорошо, все нормально. Ребята прикольно прикалываются, они стесняются на камеру, рассказывают интересные вещи, интересные ролики. Много роликов посмотрел. Особое следил. зашел на сайт, как их, на по рекламе. Потыкал их не всякие. Посмотрел, какой построит монтаж. красивый слайд, легкий напрягает посмотрели сколько стоит 20 ситуации отзывы что выглядит, прикольно, все нормально и ну и так шоу шоу шоу и дошло кнопочки дома. меня убили. пиздец задавать стоит рекламу на ютубе. Реклама на основном канале в начале обзора сложная графический. Заканровый голоса от от 100 тысяч. И так дальше. От 100 тысяч. И люди покупают рекламу, заказывают от 100 тысяч. И бабац. Такое вот. Бля, я в шоке. Ну, вот это меня убило. Все. Короче, нет слов. Ладно, раз их так очень много, могу я им очень много. Опа. Значит, может быть, больше равно сто. Ну, не понимает, что они хотят минимум в